О! Поговори что-нибудь. Всем привет. нормально снимаем да хотя бы. Ага. Давай. Всем привет с вами. с вами. Будем мешать Да видите, че? короче. И вот мама пошла а, э, делать э, пельмени. Я сейчас домой приду. Приду, мы с мамой сделаем. Давайте я буду. Давай. Ну. Мы идем мешать лед. Держи ровно, держи ровно. И вот. Давай я. И мы сидем. Гулять. Короче, мы сейчас пойдем гулять. Смотрите, надо хочется суть. Мама отпустила нас гулять. И ненадолго, чтобы помочь надо маме с этим. С мясом мясом помочь и сделать из них пельмени ну вот друзья я прокрутила э, сало и сейчас э, сделаю колобочки вытащу этот э, э. что я вытащу вечно забываю короче вытащу Сейчас, подождите, секунду. Че вот еще... Ой, блин, этот лист в духовку, которую ставится... О, лист, лист, лист, какой, какой лист, какой лист? Сейчас, подождите, вот так я мучаюсь, представляете? Так называется, называется... Противень! Противень, вот. И... Выложу туда, выставлю на балкон и затем оно заморозится. Завтра занесу и в морозилку. Когда я всю эту вкусность сделаю и вам покажу свою морозилку, что у меня вообще там находится. Вам наверняка интересно, что же у меня там в морозилке. Да, еще сейчас встава, это все уберу. И э, Давид, пока будет у меня крутить это мясо, э, я сделаю тесто, поставлю. Для пельмешек. И девчонкам сейчас вытащила малину замороженную. Я говорю, будете кушать. Они так обрадовались. Но они, но они хотят землянику. Я говорю, давайте малину поедите. Говорю, малина классная штука. Друзья, друзья, решила вам заснять, как я делаю. Вот такие небольшие средние кубляшки. Складываю на противень. И они у нас подойдут. Что на котлеты, что на пироги. Э -э затем на поджарку эту же. На тушить. Ну, везде. Абсолютно везде. На котлеты вообще смачно будет. Допустим, взял куриное мясо, да? Э -э прокрутил через мясорубку, добавил свинину, сало вообще. И будет... Так вкусно, так вкусно, что не почувствую, что это куриные котлеты. Они будут намного лучше, вкуснее. Но все-таки домашние есть домашние. Я сюда ничего не добавляла, ни соль, ничего, потому что если буду делать поджарку, то солью сало не выйдет. То есть, шкварки не получится. так. Вот, да. Обычное сало. Очень хорошая. Сейчас у меня Давид там мороженое доем, говорит, крутить начну. Я говорю, давай. Сейчас тесто, тесто сделаю. И будем пельмени катать сегодня. Короче, целый день я с этим мясом проводилась. Время четвертый час. Ну, до вечера ничего страшного. Зато всю зиму потом не надо ничего делать. Зиму, весну небольшие куски. Чтобы не делить, чтобы сразу на поджарку закинуло все. Будет очень хорошо. Сколько вышло. Ой, ну, это нам Долго хватит. Так, руки. После каждой работы обязательно руки могут. Если с мясом работаем, все равно. Потому что все равно чувствую что, что не то для рук. И надо чистота, чтобы было меня вот так. Так, ну все. это Теперь морозил, ай, морозилку на балкон. И до завтрашнего дня. Вот так вот. Такого сала. Включаешь сбоку, Сейчас знаешь. Сейчас Динар что-то позвоню, что уже хотела. Что тебе, Динар, то зачем? Вот смотрите, я перешла на стол, на столивную, потому что так неудобнее. И оно уже все, тесто готово. Нужно его поставить пока на минут 30 отдохнуть, чтобы оно подышало. И вот такое хорошее тесто получилось у нас на пельмени. Мы его отдыхать отправляем. Тем временем мы будем подготавливаться к пельмени. Ну что, друзья, один у нас уже противень ушел на балкон, ну, то есть на заморозку. Поели мы уже, отварили. Ну, думаю, надо заснять все-таки тесто. Тесто вообще эластично, отлично. И будем делать вручную. Вручную, потому что я не нашла что-то форму. Есть форма пластмассовая, но она мне вообще не нравится. Только это, считай, пельмени на ветер, как говорится. Вот, будем делать вручную, вырезать, со стаканом. и лепить руками. Лепить руками будем. Всё, раскатываем тесто нужной толщины ну, очень хорошо отдохнула у нас динари дала толкушку так как в фарш я добавила еще воды для того чтобы тесто было нежнее а тесто тесто катаю тесто а фарш был нежнее все это сделаем дина мы с Дзюнарой пили пельмешки, да? Sí. И все Олимарой мне помогает, а что там пельмейки, там Да, везде мне помогает всегда. Алиса. Что будем? да, ведь, что экипуте, да мам? Ну, сейчас хотя бы. Да, я с Да. Да, сейчас что-то раскатываем все. А у ну, меня форма. Не знаю, я осталась. А у мамы и у бабушки была форма. Ну, раньше, которые были железные. Это такие. Пластик это так, только игрушка, которая... Ну, не катит она вообще. Она вообще какие-то трюки делает. Вообще, не умеем так делать Тигра с ума сходит. Я со елся, бегает. Туда куда-то куда Ну что, Давай. Показывай. А вот так да, да, с вилочкой. Вас проводит Тенара, смотрите, это как я... она делает. Ну, так, как это... Ты забыла, что? Вначале а... вот так чуть помять. А что мясо у тебя чуть-чуть это? Что такое будет кушать? Я же говорила много. Да, мало места. Тогда попозже, пока я не начала делать, со мной будешь делать. Мама, а тогда -то после путинчика, ты, Василия, ты будешь делать. Смотри. Берем наш шок, добавляем мясо, сгибаем тесто и придавливаем, придавливаем, подталкиваем, подталкиваем, получается такой пельмень. И вот, какой красивый получился пельмешек. Сделать. Мне еще ведь надо фрикадельки сделать. Угу, такие кошки. Ну, так, да. так, ну ладно тогда, давай иди отдыхать ладно? Нет. Мне сейчас некогда мне это знаешь, это мне. Готовить надо столько стоять. И еще с тобой. Ты смотри, мама как жмет. Ты смотри, как мама жмет. Ты не прижимаешь. У тебя и мяса здесь нет. Посильнее прижимай. Не бойся. Тесто тебя не укусит. Подожди, я сейчас дам другое. Да. Вот. Не переворачивай, как липко дала, так этим и клей. зачем мою вилку берешь? У тебя своя есть. на давай, не мешай. Хорошо? Угу. Ты устала уже? Нет. Да. Смотри, у тебя что там пельмента получ. А, получился, получился. Надеюсь, только побольше мяса. Ага, только надо побольше да, еще. побольше мяса. Не Но... жалей. ну да. Много надо и мало. Да. Как на мама. Так, вилку мою не трогай. Вот твоя сторона. Ты опять забираешь у меня? Смотри, мама сколько ложит. Лишнее можешь убрать потом, если что. Угу. Угу. Нет. Смотри, Дина. Вот смотри, ты зачем на всю катушку распластала? Вот надо, чтобы вот маленький холмик здесь был, понимаешь? Не надо его растягивать на все тесто. Вот просто мы тесто подтягиваем и соединяем между собой. Видишь? Получился у нас такой пирожок. В конце мы два уголочка соединяем вместе и получается у нас пельмешек. Правильно? Угу. Ну, давай. На. Мне получится, все, все. Хорошо. Сейчас я положу и старайся соединять так, как У я тебя научу. Ты доела пельмешки? Умница. Да. Наелась? У -у -у -у. Молодец. Вот так вот? <coughs> да, вот смотри, Дайте. вот смотри. Вот здесь подтягивай, здесь подтягивай, поняла? У -у -у. Все так подтягивай сильнее как я делаю ну, конечно сильно не натягивает а はい、ありがとうございます。はい。はい。 Покажи на камеру, как красиво. Вот так вот. На руку положи себе и покажи. Вот. У него такой пылесосик получился. Маленький. и У -у -у -у. Меша, сейчас да. что ну-ка, давай-ка, Динарка, покажи, как ты умеешь опять. Ты сделай заново. Угу. Очень красиво получалось, начало. Погасить тесто. Погасить тесто. Что сейчас показать? Ну, Ты как делала? Сама делай так же. Что а? тебе показывать? Ты же умеешь уже. Давай. Давай. Мне надо показать. Да. Сама умеешь уже. Так, но ну, ощущение. Так, еще новославщий. Си-с-с. Ага, еще, сейчас, еще. еще, еще так как вот еще шарик дела и чай вот такой погромче говоря тут я тебя не слышу и вот начала шарик вот такой тобой вот такой шарик получился ну ты показывай ты делай делай ты делай просто да как тебе удобно удобно делай а потом покажешь какой шарик у тебя будет получился пельменье. Ой, ой, ой. Ты вот так положи, вот так, и покажи. А -а -а. Она не упадет у тебя. У меня вот такой пемень получился и вот. Вот, у меня такой пемень получился. что, да, не камеру. Вот у меня такой пемень получился вот, вот. молодец. Теперь у Динары значит, начало получаться. Угу. Динара скоро будет маме помогать. Угу. Пирожки все делать, да? Да, я уже тела такие. Да. красивые. Да, кстати, просто на камеру не, не смогли заснять, так что так как батарейка села, да, там? Угу. Да. Чебуреки бурики мы делали? Ага, вот такие класненькие. Ну, косивые маленькие получились, а такой песок какой-то товарный не путь. Нет. У тебя маленькие-то потом очень красивые получились. Ага. Ты умеешь. Ты у меня получилась прям тут, кешу, прям тут, кешу, кешу, кешу, кешу, кешу, кешу, кешу, кешу, кешу, кешу, кешу, съела, кешу, кешу, кешу, кешу, кешу, кешу, кешу, кешу, кешу, Да, кешу, кешу, кешу, кешу, кешу, кешу, кешу, кешу, кешу, кешу, кешу, кешу, кешу, Молодцы, Делай, делай. Делай, лепи. Ну, покажи нам пельмешек, ты как-то сделал. Кити, Митя, на меня не смотри, на камеру смотри. Улыбнись, так. Вот, молодец. Давай дальше. какой красивый, посмотри. <связь> Давай, <связь> молодец. Давай делай другой. Ух ты моя красотка. Умница Ладно, давай все делай дальше. Работай. Мам, как у меня получилось? Очень красиво. сколько ты налепила, да? Сколько? Один, два. У меня такой красивый, такой красивый, такой красивый, такой красивой. Ну сколько красивый. считай? Не надо такой красивой одной тоже. Один, один, один. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Угу, давай громче говори. Всё, давай. А у меня сегодня пусилась. У тебя уже быстрее начинает получаться, там, да? Да, не как первый раз. Угу. Скоро как мама будешь начинать делать. Обалдеть, какая-то шустрая девочка -то у меня, оказывается. Это помнишь, все время... Теперь помнишь, как тебя... папа мне купил... Велик ты купила, потому что ты сказал, купи нам этот велик и Амини ему финалы. И вот он поехал и купил нам. Да. Это ты описал Да, мама сказала и папа купил, да? Ага. Да. И мы катались, когда папа купил. когда наступит, потом будешь кататься. Ага. А велики поеду да. садик. садик. Великие. Летом-то дома будешь, наверное. Ну да, как раз да, еще в садик будете ходить. Можно и на велике ездить, да? Um, вот будем ходить в садики, Ну, когда будет лето, И будем кататься на велике. Uh -huh. Только садики еще на велике кататься. Ну до садика-то можно, наверное, доехать, как все катаются, uh -huh. что. Uh -huh. Или только тебе нельзя. Мона, еще мона. Ну, а что тут? Мона, мона. Мона, мона. Тут уже делают. Это у меня сама можешь делать уже пельмешки-то. Сокушала? Всем угу. привет. Я делала пельмени, у нас два уши. у меня два. У мамы, два. Тво... У меня два, получилось... Ой, два. А, мясо а, меня сейчас еще один потом, потом буду делать Покажу, как мне еще... Ой, покажу, как у меня получилось. Вот это. 姐姐。 2 1 один, 5 5 6 уже 5 Вот У меня 8 8 8 8 8 И вот они у нас пришлось. И мы и я делаем пока пельменей. Вот такой у меня получился пельменей. Два вот эти получились Вот такой у меня получился. Вот такой получился. Я еще показала вот такой. Вот такой у получился. Так, 8. Вот. вот, у нас позднее. Всем пока. Тавьте да. колокольчики, комментарии, и лайки давьте и подписывайтесь на наш канал. Всем пока. Да. Да.